Как правильно расположить окна, двери при строении дома. Есть ли обряд для счастливой жизни в доме? Есть обряд для счастливой жизни в доме. Необходимо взять кувшин, после этого положить в кувшин драгоценности, кусочки чего-нибудь ценного. И что бы вы хотели, чтобы в доме было. Допустим, там пшеница символизировать будет там, рост, изобилие. Кусочек меда будет символизировать там, тепло и деньги. Золотые украшения, достаток там мех какой-нибудь или пух это теплое отношение друг к другу и там книжку можно какую-нибудь но ну, не обязательно там можно початок чтобы всегда у мужа все было хорошо и после этого сверху нужно герметично крышкой закупорить это все и замазать там сургучом или воском и после этого в доме под домом это закопать. Это будет талисман, который будет притягивать в вашу жизнь, материальное благополучие, то, что вы загадаете. По-другому это называется бумпа. То есть вы изготавливаете бумпу. Как располагать двери? Двери необходимо располагать так, чтобы туда не задувал ветер. Посмотрите, откуда в основном на протяжении года у вас дует больше всего ветров. Как бы вы ни располагали тот дом, на котором, в котором вы живете, вы должны знать, что любой... Любой ветер, который дует в сторону, вашего, в сторону вашей двери. В случае, если он дует очень часто, то это нехорошо. Поэтому здесь никакой стороной расположить, а откуда водует ветер. Если этот ветер на протяжении года дует с северной стороны и больше, чем со всех остальных, то вот на северную сторону не нужно его направлять. Также не стоит, не стоит делать выход и вход. В сторону моря, в случае, если у вас будет когда-нибудь такая возможность, никогда этого не делайте. Почему? Потому что вы никогда не вылечите дом от плесени. В сторону моря нельзя ни в коем случае делать входы и выходы. Если вы когда-нибудь будете строить отель или что-то делать по отношению к такому бизнесу, знайте, что в случае, если у вас напрямую открываются двери к морю, то помещение это оно очень быстро придет в негодность и наверняка очень быстро разрушится. Все, что имеет дыры, направленное к морю, рано или поздно море забирает. Это такая особенность моря. Море очень сильная энергия.